Привет! С вами Китца. И сегодня я решила выбраться наружу и снять видео. Хуа. Видео это будет о том, что понравилось мне. Сентябрь. Первую вещь вы уже увидели. Это вот такой шлем для, для чего угодно. Для, для того, чтобы кататься на велосипеде, на роликах, там-то да, что хотите. будет застегивать. Он, Он голубой с цветочками. У него есть э, ли, ли, ли, ре, ре, регу. ре, регулировка. Вот. Короче, его можно ну, вот так вот сужать. Смотрите. Так вот, вот она катается и сужается. Если у тебя узкая голова, то вот просто вот так вот берешь и сужаешь. Также здесь есть вот здесь регулировка, то есть это когда эта голова прижимается, ну вся. Для, для меня это слишком узко. Делаем вот так вот. Вот мое. Я в, в нем. Давно уже катаюсь, потому что мне его купили еще с прошлых роликов. Это, наверное, год назад. И недавно вспомнил про него, потому что, ну, просто мы с подружками что-то делали. И я вот решила его взять с собой и начнем и покататься. Вот так вот. Ну раз уж мы начали с головных уборов, то значит у меня еще есть один головной убор, который вам очень понравится. Ну дальше мы, наверное, пойдем к одежде, потому что ну, пора. Одежду пока. А, ну и последнее, что у меня есть, скажу, оно белое, потому что оно мне на зиму и осень, на осень я не знаю, почему белая но белое, потому что белое это самый милый цвет и все такое, ну, вы да? Так. Вот. Ой, я я напялила это на голову. Вы не понимаете. О, это, я напиалила это на голову, и я не буду это показывать, э -э -э, потому что это тупо. <сёк> Вс, дайте мне 10 секунд. Ну, короче, вот, вы уже поняли. Это вот такая фигняха. Это рукава. Натяжные рукава, есть натяжные потолки, а есть рукава. Вот так вот одевай майку и рукава. Вот так вот иди а, и здесь подмышки ага. вот здесь у меня правда у меня остался только один помпон который... еще один вот он, он оторвался потому что сегодня я ходила в школу и от одного оторв... и уже сразу от них оторвалось три помпона и остался один, скорее всего я его тоже оторву, потому что а, мне уже пригодится. Сейчас за ниточку беру. Кстати, заметили, что у меня розовые ножницы с цветовочками? Вообще-то они у меня с 5 лет. И они крутые. Они очень крутые. Очень. Короче, ну, в общем, это не рукава. Это надевать на ноги. Как бы, как бы его назвать... Ой, блин. Серьезно, я не знаю, как мне называть. Не помню. А, типа леггинсы что-то. Но это не леггинсы, это... А, как они называются? Короче, они подогревают пикры. Вот так. Блин, все руки фломастера. Следующее, Короче, сейчас будет обувь. Потому что... Я не хочу сейчас писать... Ладно, напишем. Короче, первое это... Короче, это такие синие кеды на шнуровке с белыми шнурками, прям как я хотела. Вот такие. Это 37 размер. В они должны быть миланки? но нет. Сегодня я уже в них ходила, в школу, потому что в них... Они очень крутые, в них так круто ходить, особенно с вот этими. Они очень круто смотрятся, серьезно. Ой. Ну, из обуви это все. А дальше... А дальше... Дальше просто новости. И вторые. Вторая обувь это, это. Это мои первые и не последние. ха, -ха. Исподрили с американским флагом. Центра. Центра, центра, центра. Вот так вот. Короче, эм, исподрили американские и синие кеды. Что нужно для счастья? Во-первых, я завела дневник заново. Это дневник номер один, получается. Да, вот, номер один. Здесь у меня много всего написано. Ну, пока что не очень много написано, но я пытаюсь... Много чаще как, как, как больше как как почаще писать и вот здесь я сейчас удивитесь во первых это сейчас это здесь я буду писать свои стихи здесь я уже не написала второе я э, почти что дописываю сейчас удивитесь потому что сейчас будет шок особенно этого добилась. Я просто трясла фломастеры. Вот я вам сейчас покажу. На примере... Ну, к примеру... Какого? Давайте возьмем вот этот синий фломастер. Мы берем его вот так, открываем. Вот, видите? Начинаются такие блестящие точки. Вот так вот. Ладно, другого возьмем. Возьмем. А. Красный. У меня пока здесь красного нет. Ой, сюда на стихи кровью. мы поняли, как работает. Так просто трясем и здесь появляются спячку. Таким образом. Я много-много так Прихлапываем. У меня есть целая коробка просто фломастеров, хоть что бери. А здесь мои рисунки. Я только учусь круто да а вот угадайте что здесь Для того чтобы вы поняли что здесь я достану одну вещь если вы не поняли что это, это... смородины и пахнуть вроде. Короче, это блеск для губ. Короче, вы поняли. Здесь находится моя косметика. И я не могу писать словами, что здесь находится. Здесь находятся все мои очень важные в жизни вещи. Что-то... Старое что-то. Старое... Я выбираю сейчас все, что у меня новое, чтобы вам показать. И у меня этого не очень много сейчас. Пока что только три, четыре, ну, плюс это. Вот так. Короче, это будет типа, что мне понравилось в сентябре, косметика, так, вот. Первое, это вот такие тени от э, Merlin. Eye Shandle. Вообще, Merlin хорошая компания. Я смотрела э, тушь от Merlin. Она очень круто красит глаза. Я просто в шоке. Очень классно. Плюс у меня появилось новое, ко кое-что новое от Golden Rose. Я потом вам покажу. Оно не здесь она там. Короче, вот такие вот цвета. есть целая гамма синего, зеленый, желтый и розовый. Такие, яр, такие яркие, хорошие цвета. Ну, как яркие? Довольно сдержанные цвета. В школу я крашу или вот такой желтый, или вот такой синий. Потому что, ну, мне нужно выглядеть какой-то такой сдержанный и... Желтым я крашу, когда я хочу, чтобы мои глаза выглядели светлее, а когда крашу синим, я хочу, чтобы глаза выглядели темнее. Дальше это вот такая тушь. У меня две туши на самом деле. Вот такая и вот такая. От L'Oreal и от не слишком известной компании Edge, Но... Я могу вам сказать, очень... Короче, наверное, я вас уже замучила со своими тенями, э, тушами, лаками, помадами. Я уже вас замучила. Короче, я просто скажу, что это компания Merlin и она мне очень-очень... Мне кончается память. Всем пока. Подписывайтесь на меня, ставьте лайки и все остальное. Всем пока! Бай-бай. Бай-бай. Пока! 啊。